Только что Фрунзенский районный суд города Санкт-Петербурга вынес абсолютно неправомерное решение на поиску прокуратуры Санкт-Петербурга, вынес решение, где присудил мне и Богдану Литвину сумму возмещения убытков по вытоптанному газону на сумму 7 миллионов триста тысяч рублей. Лично я считаю и мои представители считают в суде, что это абсолютно незаконное решение. И мы рассматриваем для себя такие возможности, что мы, конечно, его обжалуем, но если сумма снижена вдруг не будет, то мы не готовы платить такие огромные деньги и будем искать другие механизмы реализации данного решения, чтобы как-то противостоять этому, потому что в противном случае, если мы можем найти такие деньги, оплатить, но лично я переживаю, что данная практика будет применяться в регионах, чего бы я лично не хотел. Если, допустим, в Санкт-Петербурге, да, мы действительно сможем собрать там 7 миллионов рублей и заплатить их, то я переживаю, что в каких-то иных регионах, когда практика пойдет туда, люди там не смогут заплатить таких денег, ничего бы мы не хотели вообще, в принципе, чтобы данная практика распространялась по России, поэтому я лично для себя рассматриваю перспективу может быть даже физического банкротства. Но нас такие решения никогда не остановят. И аресты нас не останавливали. И, конечно, подобные решения нас тоже не остановят. Лично я продолжу заниматься своей деятельностью. Богдан Литвин, конечно, тоже продолжит заниматься своей деятельностью. А подобные иски они лишь говорят в очередной раз нам о том, что власть все-таки реально боится, и у нее есть какой-то некий триггер к нашим ситуациям, когда мы организовали митинги в Санкт-Петербурге. Но это механизм административного ресурса, с которым мы будем бороться, и как боролись раньше. Ну, сегодня Фродинский суд наплевал на позицию Конституционного суда и наплевал на позицию Европейского суда по правам человека, но главным образом он наплевал на нормальный... Порядок рассмотрения гражданских дел, который очень долго стоял таким бастионом, в отличие от дела об административных правонарушениях, с которыми очень давно все было ясно, что там никакого правосудия нет. По гражданским делам все-таки была надежда. Понятно, что были дела каких-то совсем ярких политических лидеров, типа там Алексея Навального по иску Усманова или Прохорова где э, политическим давлением все было предрешено но мы видим, что вот этот э, рак э, неправового подхода к рассмотрению дел он расползается, захватывая все новые и новые категории дел. И сегодня, конечно, суд открыл портал ВАД, позволяя привлекать фактически любого организатора к ничем не мотивированной ответственности в, по сути, неограниченном объеме за любое публичное мероприятие, которое он проводит. Вне зависимости от того, имеет вообще организатор какое-то отношение к причиненному вреду или нет.